С вами снова я, Алена. И сейчас я еду на свой выпускной. Я выпускаюсь с 4 класса. Выпускной будет на озере Круглом. В 11 часов. Там мы будем стрелять, ну, лазер так, там будет шашлык, там, томада, всякая ерунда. Вот. Есть, yeah, я сейчас слушаю музыку. Потому <incorporated> <sm Sana>, что я всегда, когда еду куда-то, слушаю музыку. Сейчас едем спутника. Вот могу показать спутник, который надо посмотреть. Я с собой взяла сумку, тут у меня всякая ерунда тоже. Ну, короче, все ненужное я взяла. <связать> а потом взяли шашлычницу, потом покрывала... Да... Ну, еще всякую поедали. Так, ну все, все, все, да. Покажи, когда они тут гуляют. А вот я была уже на этом озере. Привет, люди! <связывая> так, что, привет? Не, не, не а вот Лена. Не, не, не ты чё, да, что это сразу меня привет. Привет. привет! привет! Ну, что-то занимаешься, оружие. Меня не занимаешься. А что, ты такая некрасивая, что ли? Вот такие вот у нас поторой. Мы будем еле нашли это уже. Лен. А меня не вот надо. Я люблю быть. Особенно в твоих видео ты тоже будешь с камерой томат поднимать, да? Почему? Я не знаю, Раз, два, три, четыре, пять. Все. Во-первых, доброе утро. Вас приветствует Лазертак Клуб Катюша. Меня зовут Никита, это Женя. Мы инструктора этого клуба, поэтому по всем возникшим вопросам в ходе раунда, по игре, по оружию можете обращаться к нам. Мы вам с удовольствием на них ответим. Итак, сейчас ваша задача. Поделиться на две команды. Разделились, чтобы я видел две разные кучки. Вот так стоим и слушаем нас внимательно. Итак, а сегодня мы будем играть вне арены Лазертак. Давайте я вам сразу ограничу территорию, на которой мы будем играть. Итак, с этой стороны будет граница вот этой дорогой. Эта дорога будет границей с этой стороны. Слушай меня внимательно. Связаны с наголовной повязкой. Наголовная повязка может быть как беспроводной, так и у некоторых есть провод. Разницы не имеет. Наголовная повязка размещается на голове следующим образом. Один датчик смотрит вперед, два сбоку и четвертый сзади, что делает угол охвата луча 360 градусов. То бишь вас могут ранить с любой из четырех сторон. Сразу догадываемся, что датчики на голове. Датчики на голове мы рукой. Оружием, капюшонами, кепками, шапками, всем чем угодно не закрываем Выстрел противника в ближнем бою Так, так, не блокируем оружием, не деремся в рукопашную, не идем Камнями, шишками, палками тоже не кидаемся Ребят, будьте, пожалуйста, аккуратны Это реальная территория, как вы видите, здесь есть и пеньки И всякие камни, и мусор, и ямы Будьте, пожалуйста, аккуратны. Смотрите, куда наступаете. Ваша безопасность для нас прежде всего. Итак, выстрел. Выстрел производится нажатием на спусковой крючок. Раз нажали. Одиночный выстрел. Зажали, отпустили. Автоматическая очередь. Как только вы достреляете весь магазин, Магазин, вы услышите характерный звук осечки. Слушай меня внимательно. Характерный звук осечки означает, что вам надо перезарядиться. Перезарядка производится нажатием на черную. Либо у некоторых оружий на красную кнопку, она находится слева от оружия. Либо у больших автоматов калашников на передергивание затвора. Нажимаете, в течение нескольких секунд звуковой сигнал проходит. И вы опять можете стрелять. Если вы в ходе раунда не до конца расстреляв в магазин, как это сделал, я сейчас перезаряжаетесь, Считайте, вы выкидываете магазин с патронами и вставляете новый, где патроны не возвращаются. По боекомплекту в пистолете пулемет 40 патронов, штурмовых и калашников по 30 патронов, в снайперской винтовки 10 патронов. На раунд в среднем 10-15 минут пистолетов пистолетах пулемете, штурмовых и калашников по 10 магазинов, в снайперской винтовки 15 магазинов, то бишь 400 патронов штурмовых калашников по 300 патронов и в снайперской винтовки 150 патронов. Итак, у каждого человека четыре жизни. Три жизни и четвертая виртуальная смерть. Целиться надо в наголовную повязку противника. Если вы стреляете в другие части тела, датчиками выстрел защитен не будет. Поэтому будем считать, что у нас на теле одета защита. Также практически каждое оружие забирает по одной жизни, кроме снайперских винтовок. Снайперские винтовки одни выстрелом забирают сразу две жизни. У вас их всего четыре, напоминаю. Звуковой сколимательный прицелы, это вот такие вот Там вы увидите красную, либо у некоторых зеленую точку Ее наводите на, на головную повязку противника и стреляйте Итак, первая жизнь Слышите звуковой сигнал «я ранен», у вас забрали одну жизнь Далее, вторая жизнь Как вы видели, пока горела повязка Я выпустил несколько патронов, но забрал только одну жизнь и в это время противник не может стрелять. Это называется шоковое время. Действует оно полторы секунды и создано для того, чтобы уйти с линии огня. Третья что последняя жизнь и виртуальная смерть. Повязка горит, у некоторых может вибрировать 10 секунд, потом начнет резко мигать. Оружие противника уже не активно. Сразу договорились, что все убитые поднимают свое оружие вверх, дабы на вас не тратили патроны, и возвращаются сюда на батарею. Мертвые надо? у нас давай, не давай. разговаривают. Они не говорят, что на дерево полез Васька, что за кустом Дашка спряталась, что в озере уже купается Петя. А, нет. Понятно, мертвые у нас не разговаривают. А, ребят, практически у каждого оружия есть кнопка включения-выключения. Она обозначена 1-0. Сразу договорились, что вы ее не нажимаете. Потому что если вы в ходе раунда специально, либо случайно играли, играли, играли, нажали ее как-то и включили, услышали звуковой сигнал тест аккумулятора пройден, все настройки оружия сбросились на 0. Мы не знаем, сколько у вас было жизни, патронов и так далее. Будем считать, что вы самоубийцы. Самоубийцы, так же как и убитые, возвращаются сюда на базу. Также есть эти кнопки на беспроводных повязках. Будьте, пожалуйста, аккуратны. И еще последний момент. Если вы хотите куда-то дойти без оружия, либо поменяться с товарищем по команде с оружием, вы берете, снимаете свою повязку с головы и надеваете надуло своего оружия, потому что одна повязка привязана к одному оружию, чтобы вы не тратили ваше время на поиск повязки и оружия. Есть вопросы? Нет. Отлично. Стоим. Куда? Стоим. Теперь. Так, Теперь, каждая команда выстрелит в колонну по одному. В колонну по одному. Кто получил, Юля? Кто получил, отходим. Отдевать О, О, там еще выдают. А, блин, там выдают. Катя! Стреляй. Волтомёт. Дай. А на кепку можно одевать? Можно, Все маленькие хочется, правильно, не легенькие. Это что у тебя такое, тебе дали, винтовка или автомат? Я не например, настоящий снайпер. Ну, да, команда, да, Все, стоп, стоп! Стой! Команда возвращается на базу. Раунд окончательно. Победившие. Решаем следующий сценарий, ребят, все подходим сюда. Следующий сценарий будет называться захват флагов. У команды на базе будет стоять своя контрольная точка, и это будет вашим флагом. Задача захватить флаг противника и не дать быстрее захватить. Да, <реклама> За хороший вопрос. Захват контрольной точки производится быстрее. <реклама> вот белую среднюю. Идят сюда. Идят вот таким вот образом я, я, кстати, я знаю. Я стою в этой семье. Я стою в этой семье. Я стою в этой семье. Я стою в этой семье. Я Я Синие победили, ребята!